Итак, доброе утро, уважаемые коллеги. Я э, хочу начать сегодняшнюю пресс-конференцию. Она посвящена э, стартующему сегодня в Казани четвертому рабочему совещанию межправительственной группы экспертов по изменению климата, э, сокращенном ГЭК. Э, хочу сказать, что это впервые в Казани достаточно значимое событие. И э, надеюсь, что оно вызовет достаточно большой интерес не только в научной общественности, но и в кругах средств массовой информации. Именно поэтому мы сегодня с утра э, в понедельник со средствами массовой информации с журналистами, с будущими журналистами и проводим эту встречу. Я хочу представить участников нашей сегодняшней пресс-конференции. Это Ко Баррет, э, заместитель председателя МГЭК. Валерий массан дельмонд сопредседатель первой рабочей группы МГЭК, Хан Сотто-Пертнер, сопредседатель второй рабочей группы, Деребро Робертс, сопредседатель второй рабочей группы и Сергей Семенов, зампредседатель второй рабочей группы МГЭК. Для того, чтобы войти, что называется, в курс происходящего, я хотел бы попросить каждого из вас в режиме 3 минуты, достаточно оперативно, коротко рассказать нам о том, какие цели и задачи ставит рабочая группа, группа в ходе своего очередного совещания, и что вы надеетесь получить в качестве основного результата этой встречи. Давайте, если позвольте, начнем с Кобаретт. Но uh, no, yes. прежде одна еще фраза. Я должен сказать, что сегодняшняя наша пресс-конференция транслируется а, в прямом эфире в социальных сетях, прежде всего в сети Facebook. website as well as in the social networks, Facebook included. Please. Okay, um, um, my name is Co Barrett, I'm a Vice Chair of the IPCC, and we are all here this morning to talk with you about the special report on the oceans and cryosphere and a changing climate that we are producing um, and almost finalizing this week here in Kazan. For those of you who don't already know, uh, the Intergovernmental Panel on Climate Change was created in 1988 by the World Meteorological Organization and the UN Environment Program. Um, and we just recently celebrated our 30th anniversary. So the IPCC is the world's most respected climate science organization that provides governments at all levels and increasingly average citizens, businesses, and decision makers across the world with scientific information that they can use to develop climate policies uh, and inform climate action. IPCC reports are also a key input into international climate negotiations. Утро доброе. Позвольте представить. Меня зовут Кобарат. Я являюсь сопредседателем рабочей группы, межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая работает над специальным докладом об океане и криосфере. На этой неделе мы встречаемся в России для обсуждения вопросов дальнейшей работы по данному отчету. Для тех, кому возможно неизвестно, позвольте мне представить межправительственную группу экспертов по изменению климата. Эта организация была создана в 1988 году. В этом году мы отметили 30-летие нашей организации в в рамках нашей работы мы готовим научные отчеты для того, чтобы лица, принимающие решения, а также наш социум, были способны в вопросах изменения климата основываться на последних научных данных. We employ rigorous analysis and review to deliver objective and comprehensive assessments on climate change. Мы собираем тысячи ученых по всему миру для того, чтобы проводить детальный анализ имеющихся опубликованных данных и различных исследований.: The IPCC re produces its reports approximately every five to seven years. И сейчас мы в шестом цикле которые будут в 2022 году. Uh, наша межправительственная группа экспертов по изменению климата готовит uh, свои обзорные отчеты, и период его подготовки занимает приблизительно от пяти до семи лет, в рамках которого всевозможная информация различных групп собирается в общий документ. So we are here in Kazan to work on one of these reports, the special report on the ocean and cryosphere in a changing climate. The other two special reports this cycle include the recently released special report on global warming of 1.5 degrees Celsius, в рамках этого цикла мы также готовим два специализированных отчета, одним из которых стал опубликованный в октябре 2018 года специальный доклад МГИК о глобальном потеплении при температуре полтора градусов по Цельсию. Дополнительный второй отчет будет об изменениях климата на э, территориях суши будет подготовлен позднее в течение этого года. И если позволите, передам микрофон коллегам, которые уже детальнее об специальном нашем отчете, докладе вам расскажут. Спасибо. Сэр? Спас спасибо. And Dobrodin from my side as well. My name is Hans Pörtner. I'm co-chair of IPCC Working Group 2, uh, the working group that is dealing with the impacts of climate change on ecosystems and human systems, human societies, and is also looking at opportunities for human societies to adapt to uh, climate change. Uh, здравствуйте. Позвольте представиться. Зовут меня Ханс Отта Я являюсь сопредседателем рабочей группы МГИК номер два. Наша группа специализируется на изучении вопросов, как изменение климата влияет на uh, социумы и человеческие группы. Sergey Semenov. We have brought here 130 colleagues uh, together to work on the special report on oceans and cryosphere in, in the changing climate and this is already our fourth and last lead also meeting for this special report so we are approaching the grand finale. It will be approved in September of, of this year. Благодаря вкладу нашего заместителя председателя рабочей группы 2 от Российской Федерации, господина Сергея Семенова, мы проводим эту в этот раз уже четвертую и последнюю встречу по данному конкретному отчету здесь, в Казани, в Российской Федерации. Мы смогли привести сюда около 130 ученых, которые поработав здесь, подготовят нас всех к большому финалу, который по этому отчету произойдет э, летом этого года. So why are we looking at the cryosphere and, and the oceans in, in a changing uh, climate? These are two large systems on on this planet that are interacting and that are influenced by, by climate change. Cryosphere is the frozen world that is ranging from simple snow cover to glaciers говоря об этом отчете этот отчет работает над двумя важными составляющими нашей планеты экосистемы нашей планеты а именно океаны жидкая среда и криосфера то есть вода в замерзшем состоянии, начиная от снега, до различных льдов в океанах, ледников, вечной мерзлоты, которая является большой частью, большой частью покрывает большую территорию вашей страны и влияет на условия жизни на нашей планете. And, and the They're influencing uh, the oceans by water ending up in the ocean and causing changing sea levels, increasing uh, sea levels. And these challenges need to be closely assessed in order to find about uh, find out about what this means for human society. At the same time, that the decreasing ice cover in the Arctic is influencing the weather systems in the northern hemisphere. We have seen that, especially естественно изменение температуры влечет собой влияние на криосферу на Таяние ледовых наших шапок на полюсах, на таяние ледников. Соответственно, вода, попадающая в, как в океаны ведет к повышению уровня моря, так и влияет на очень многие другие показатели. Например, в течение предыдущего года мы также с вами были свидетелями того, как меняется климат в северном полушарии в связи с тем, что происходит определенные климатические изменения и очень важно и изучать и понимать адекватно как это влияет и как это может повлиять в долгосрочной перспективе. And the question certainly is how do the ecosystems change, how can human societies deal with these uh, challenges, can we adapt to this, where are the limits to adaptation? When do and, and uh, what should be the climate future that, that we are heading for. We are providing this information to the policy makers who will consider this in their decisions. Uh, естественно нам необходимо предоставить политикам принимающим решение о развитии нашего социума информацию о том каковы риски изменения климата где эти риски становятся недопустимыми как они будут влиять на наш социум к чему нам адаптироваться продолжая жить на этой планете Позвольте, передам Валерию Масон-Дельмонт. Одну минуту. Uh, я хотел just, уточнить just для средств массовой информации, uh, правильно ли мы услышали, что ваша группа занимается uh, изучением вопросов влияния изменения климата на социальные процессы, на социум, то есть гуманитарный аспект. A study of how the changing climate is affecting the social fabric. The social the social fabric, the various societies and social groups. Yes, the impacts on so human societies and, and on ecosystems and the inter interdependencies between them. Uh, it, <laughs> Good morning, Bonjour. Um, I'm a French climate scientist, I'm the co-chair of the IPCC for the working group One on the physical science basis. And the specificity of this uh, IPCC cycle is that we work across disciplines, across the usual working groups, because this is what policymakers want, they just don't want knowledge in silos, but bringing different types of knowledge together. I've been working for 25 years with scientists from Russia, especially on ice cores from Antarctica. And you probably know that these records from Antarctica show how much we change the composition of the atmosphere by burning fossil fuels, by deforestation, by agricultural and industrial activities. We deeply modify the composition of the atmosphere and this is unprecedented. And so the greenhouse gases we add are trapping heat. They have caused warming at the Earth's surface of about one degree Warming is going on at a pace of 0.2 degrees per decade. Позвольте представлюсь. Меня зовут Валерий. Я являюсь французским климатологом. Порядка 25 лет я уже работаю в сотрудничестве с российскими учеными, изучаю особенно детально состояние льдов в Антарктике, потому что именно они являются прекрасным показателем того, как наша человеческая деятельность, где бы то ни было на планете, влияет на изменение климата. Как то из... Горючее топливо, которое мы сжигаем и прочие вещи, влияет на атмосферу. На данный момент мы отмечаем то, что повышение температуры уже на 1 градус произошло. За десятилетие температура поднимается приблизительно на .2 градуса. И это, естественно, влияет на нашу среду. Я являюсь сопредседателем первой рабочей группы, связанной с физическими аспектами, потому что господа политики принимающие решения не хотят просто знания, они хотят, чтобы знания были отсортированы, им были представлены во взаимодействии в разных разрезах. So, um, what's happening in the ocean and cryosphere is both shaping how the climate system is changing, but also how much it affects us, and for instance, the ocean is accumulating heat and carbon, and the cryosphere is melting and thawing at a large scale. So um, in this report, we're going to look at stats in the high mountains, in polar regions. We're also looking at sea level rise, which is a result of warmer seas and melting land glaciers um, and their implications for coasts. We're looking at oceans and marine ecosystems, but also at extreme events and the risk of abrupt change. В, дан, в рамках данного отчета мы, естественно, анализируем данные того, как меняется экосистема в разных уголках, в, в результате того, что… В, в, в, в ходе нашей деятельности, человеческой жизнедеятельности в океанах накапливается углерод, различные составляющие CO2, повышается температура, криосфера у нас тает, Естественно, это влияет на разные уголки, как побережье, так и внутри наших континентов. And the questions of this report are the following, what is observed, why is it changing, how is it going to change in the next decades, in the next centuries, how is it affecting people and how can we manage risks and adapt to these changing characteristics. Вопросы, которые я должен осветить данный отчет, данный доклад, разнообразные, что происходит, почему это происходит, как это будет влиять на жизнь народа населения планеты в предстоящие десятилетия и столетия, и что можно делать для того, чтобы адаптироваться к ситуации на нашей планете. And finally, I want to flag that our reports they are written by a, about a hundred of scientists from various countries worldwide but they benefit from insights from many other experts through a review process. So our authors here have received uh, more than 15,000 comments from several hundreds of scientists. And that's a key step to make the report as rigorous, exhaustive and robust as possible. So lots of work ahead this week. Нам в ходе этой недели предстоит достаточно много работы выполнить, поскольку все наши доклады готовятся сотнями ученых, каждый из этих докладов получает огромное количество, Тысячи более 15 тысяч было получено в ходе предыдущего, предыдущей подготовки, а значит это проходит анализ множества различных экспертов для получения документа, который позволяет принимать ответственные решения. Greetings from South Africa. Chuyamora, Sabona, Dumelang. Why is this report important to those of us sitting in this room? As, as a global society, through the Sustainable Development Goals, we have expressed a desire to achieve a safe, sustainable, and equitable world. And the sustainable development goals have spoke to us about the importance of climate change in goal 13 and that's the reason we write these reports not only to keep the scientists busy but it's also spoken to us about the importance of cities uh, во-первых приветствую вас всех здесь собравшихся от имени uh, южной африки uh, Почему мы занимаемся вот этими отчетами? Мы все, как глобальный социум, приняли решение и оформили это в рамках цели устойчивого развития тысячелетия ООН и устойчивый Климат на планете точно так же, как все другие аспекты устойчивости нашего социума, там прописана эта цель номер 13. Естественно, мы все с вами заинтересованы в достижении указанных целей. So why is this report important? It allows us to draw those two societal aspirations together: the desire for a safe climate and And we can see that because if we look at the world's cities, the majority of our cities, particularly the megacities, exist in the coastal areas and will be impacted by the sea level rise that both Valerie and Hunts have spoken to. Мы занимаемся подготовкой этих докладов не ради сути самих докладов, а мы, естественно, хотим, чтобы с одной стороны климатическая среда, в которой мы с вами существуем, была комфортной, а с другой стороны, чтобы города, в которых мы с вами живем, были устойчивыми. И, и учитывая то, что большинство населения планеты живет в городах, а большинство городов на планете сосредоточено где-то в прибрежных районах, которые очень подвижны повергнуты влиянию изменения климата и повышения уровня моря, мы, естественно, придаем этому большое значение. Мы также имеем крупные городки, которые сидят на футболах моря, где эти важны и также человеческие в Естественно, на планете у нас имеются города, расположенные у основания гор, и таяние ледников для них вызывает определенную угрозу. Точно так же, как угрозе подвергнута и инфраструктура населенных пунктов, расположенных на, э, на нашей вечной мерзлоте. So In conclusion, this report provides a really valuable opportunity to underscore the IPCC's assessment, to focus especially on cities in this assessment cycle, because that's where the majority of us live, work and play. So it will send a very important societal message about safe cities in the 21st century. А в рамках этого доклада особенный упор делается на ситуации, которые сложатся в городах, потому что именно там мы все живем. Почему, собственно, мы и работаем над этим аспектом 21 века? Спасибо. Ну и несколько слов. Спасибо. Меня зовут Сергей Семенов, я работаю в Институте глобального климата и экологии в Москве. Я, представитель рабочей 2. Коллеги уже много всего сказали. добавок я хочу следующее сказать: что этот доклад особенно важен именно для России. У нас огромная арктическая территория. Она очень важна для нас и экологически, и экономически, и сейчас, и в будущем. Кроме того, Россия часть антаркти... системы антарктического договора. Переведите это, пожалуйста. I would like to let you know dear, uh, I would like to let you know dear colleagues uh, that this uh, report is especially important for Russia because Russia has significant a uh, share in the Arctic uh, and uh, this uh, report contents are important for us today as well as longer term in the future.. Уже здесь звучало, что более 60%, 60 территории России под многолетней мерзлотой. Потепление климата влияет отрицательно на надежность фундаментов, жилых зданий и технических сооружений. Это плохо влияет на экосистемы, расположенные на многолетней мерзлоте, и вызывает повышенную частоту и силу пожаров в природных экосистемах. It was already mentioned by my colleagues that 60 of Russia is, is based on the permafrost, and the melting of that affects negatively both the structures that are located on it as well as ecosystems that are living in that environment. Кроме того, начиная с середины прошлого века, очень многие ледниковые системы исчезли в России, это и на севере, на юге европейской части, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Поэтому я думаю, что информация, представленная в этом докладе, будет очень полезна нашим политикам, принимающим решения и ответственным агентством для того, чтобы правильно управлять состоянием окружающей среды, в особенности правильно охранять и развивать те естественные места обитания, где живут народы севера, коренные народы севера. I believe this report will be of great value to our politicians, our decision makers, for their uh, ac as well as the respective agencies on the aspects of developments of respective territories, in particular the areas where the aboriginal people of the north of Russia do reside. In this report, so many Russian scientists took the preparation all the и я надеюсь, что доклад будет успешным и полезен, как это было задумано. Спасибо. Many Russian scientists have taken part in preparation of this report at all stages, and I do hope very much that this report will be successful and useful Спасибо. Вопросы, Questions from the audience? Есть вопрос, Да, пожалуйста. Здравствуйте. Международное волонтерское телевидение, АЛЛАТРА ТВ. У нас вопрос следующий. Какова роль человека в климатических изменениях и насколько эти изменения действительно обусловлены антропогенным фактором? Спасибо. Dear experts, could you please comment on what is the role of human in respective climatic changes and the degree to which respective changes are affected by the anthropogenic factors? So if you look at the most uh, common indicator for the state of the climate system it's the level of warming at the surface of the earth 1850 1900 самый надежный показатель uh, изменения климата это температура при поверх... на уровне поверхности за период с 1850 до соответствующего периода в двадцатом веке, изм... 1900-х годов, соответствующее изменение составило порядка одного градуса и э, оценка ученых заключается в том что все это потепление произошло в результате человеческой жизнедеятельности и единственные границы неопределенности возможны это порядка 20 процентов это результаты от Доклада об изменении климата на полтора градуса, который был опубликован в октябре 2018 года. И его результаты были ли приняты и утверждены всеми правительствами планеты. Спасибо. Еще вопросы, коллеги. Other Thank you. Есть еще вопросы? Yeah. Да, пожалуйста. Всем добрый день. Я также представитель волонтерского телеканала «АЛЛАТРА ТВ». А вот мы услышали ваш ответ по поводу того, что, получается, человек, мы все с вами, на образ жизни на 80%, как я понял, определяет то, что сейчас происходит в мире. А мы видим, как много катаклизмов, ураганов, наводнений, извержений происходят последние десятилетия, как много людей Погибло, как много ущерба нанесено экономике, и поэтому это же важный вопрос для понимания, но всеми людьми, ведь это же наш общий дом, но как вы понимаете, как вы чувствуете, есть ведь другая гипотеза, так скажем, о том, что вот вы сказали соотношение 80 на 20. Вопрос. Да, да, да, вот я к вопросу перехожу. Вы сказали, что соотношение 80 на 20, влияние человека и другие факторы. А есть и теория, что соотношение как раз-таки э, ровно наоборот, что 20% примерно, допустим, есть, это челов... человек. Да, да, да. Что, допустим, да, космические да. и… Да, то есть влияние космических факторов и изменения, которые происходят внутри нашей планеты. Madam, thank you very much for the information that you have given. Uh, if uh, I understand correctly, that means that twenty percent uh, uncertainty means that eighty percent of the influence is indeed caused by the humans, and maybe uh, within twenty percent range, that is the other factors. Well, my question—I'm also a representative of volunteer TV channel Ora TV—and my question is. Uh, What is the take of the scientists on the, say, alternative theories that maybe only 20, maximum to the twenty percent is the influence of the humans and eighty percent are factors outside of human control? Because obviously we are seeing lots of flooding, volcanoes, etc within recent decades. Could you please comment? Uh, also, we are running short on time. There are more questions, so if possible, could you please uh, formulate your answers, rather shortly and precisely? Thank you. Okay, so the best estimate is that 100% percent of the observed warming is due to human activities. The first factor is CO2. The second factor is methane emissions. It's 100% plus or minus 20%. Percent. Um, there is no other possibility to explain the warming. If there had been no human activity, um, volcanic activity, which was a little larger in the last 50 years than before, would have caused cooling and we observe warming. Um, people often sp speak about solar activity And the 11-year cycles of solar activity, they cause very small fluctuations of temperature at the global scale, less than 0.1 degrees. It cannot explain the warming that is observed, and the accumulation of heat in the ocean that is observed. Uh, so this is the state of knowledge uh, from the literature, the scientific literature worldwide. На основании научной литературы, которая на данный момент накоплена на нашей планете, 100% плюс-минус 20% потепления является результатом человеческой деятельности. Никакие природные факторы, такие как повышение вулканической деяти, активности за последние 50 лет, либо 11-летние циклы солнечной активности – повлиять на изменение климата не способны. Потому что если бы человек, людей не было бы на планете, мы бы наблюдали то же самое, то в результате вот этой вот повышенной вулканической активности, наоборот, происходило бы похолодание, а не потепление. Здравствуйте, уважаемые коллеги, пресс-служба, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росгидромет. Uh, вопрос такой, как вы оцениваете uh, вклад России в uh, деятельность МГИК последнего десятилетия, и в частности, деятельность uh, Росгидромета uh, в помощи МГИК? Спасибо. В, uh, Russian contribution into the work of the uh, intergovernmental panel on climate change, as well as uh, what uh, do you see the role or the uh, the contribution of the Russian hydrometeorology service in whatever activities that you perform? Thank you. Can I take a, a crack at that? Sure. Yes. Um, well. Since its inception, the IPCC has had world-class Russian scientists involved in our work. We have Sergey right now. <laughs> uh, we're grateful for his, his contributions, but going back to Yuri Israel and, um, and many others who have made a, a substantial contribution to IPCC. Also um, al very much of the research that we assess, especially for this report, which um, has many uh, impacts for this region. Um, come from uh, Russian research and we're uh, very, very grateful. Позвольте, я отвечу на этот вопрос. Российские ученые вносят значимый вклад в работу нашей организации, нашего сотрудничества ученых. С нами сейчас Сергей, огромное ему спасибо. До него большую очень деятельность в рамках нашей организационной деятельности обсуждений проводил Юрий Израиль, которого тоже необходимо отметить. И из этого региона планеты мы получаем очень серьезную поддержку, особенного в вопросах вот того доклада, который мы готовим сейчас. То есть ничего кроме благодарности мы высказать в данном аспекте не можем. Um, like network, uh, that really crucial, in the works, that have been in understanding on a theoretical perspective um, Many aspects of the climate system. Позвольте в завершении я добавлю, что также важно отметить многолетние накапливающиеся данные наблюдения за окружающей средой, что очень ценно, а также модели изменения климата, которые привносят в наше международное научное обсуждение российские ученые. За это тоже большое спасибо. Ну и в завершении, если позволите, буквально на одну минутку вопрос: мы не сомневаемся в вашей компетентности, да, но мы немножко сомневаемся в компетентности политиков, принимающих решения. Вот как вы надеетесь, будут реакции политиков, в частности, Соединенных Штатов, на те доклады, которые вы представите им? Uh, and in conclusion, may I ask a question to you, dear panel? We do not doubt your competency, but sometimes we do doubt the competency of the politicians who are deciding <laughs> on whatever you have generate. Uh, and I wonder if there would be any, uh, what would be the reaction, what would be the result of whatever report that you would uh, present around the globe, as well as in many major economies, including United States? Yeah, can I can I try and answer? I we, we have a very well established and regulated process how our communication with the policymakers work. Our stakeholders are the negotiators in, in the UN Climate Convention. They meet once a year and we discuss them with our, with them our scientific findings. And in this context of your question, certainly There's, uh, we need to mention the, the last special report that we approved last year in, in October and that has been at, uh, at the core of the interest uh, during the last conference of the parties in, in Katowice in, in Poland where we clearly flagged that from the point of view of climate science um, the mitigation of climate change is, is possible. It is possible to reach uh, the climate targets that that have been agreed in, in Paris, uh, but there is one important moment of inertia and that is within society and among policymakers to really implement uh, the strategies and the technologies that are needed to take us into a sustainable uh, climate future and this is what all of us need to be working on so, so that we, we can uh, actually reach what we agreed upon in, in Paris. Я хотел бы воспользоваться этим возможным вопросом и отметить, что в рамках нашей работы сформированы коммуникационные процедуры. Наши стейкхолдеры принимают участие в соответствующих встречах, где мы их адекватно информируем. Так, например, в Катовице, в Польше у нас проходила конференция сторон, где мы довели до понимания всех сторон то, что климатологи видят возможность нормализации климата на нашей планете и обеспечения устойчивого развития и возможность достижения этих целей, которые были оговорены и подписаны в рамках конференции в Париже. Однако, естественно, пока сложности наблюдаются с одной стороны на уровне нас, отдельных граждан социума, а с другой стороны, естественно, политиков, которые вынуждены работать с со всеми нами. Поэтому да, мы довели информацию о том, что изменение возможно, но каждому из нас необходимо вносить свой вклад. С этим пока мы наблюдаем определенные сложности and for the high-level review of the Sustainable Development Goals. So literally, this report will go in front of the world's leadership. So in terms of its political impact, we're anticipating that there's a unique opportunity for this report to relay messages into that political realm Kind of Данный специальный доклад будет утверждаться в Монако в то же самое время, когда лидеры, политические лидеры планеты соберутся на мероприятие, организованное Генеральным секретарем ООН, как раз саммит, посвященный вопросам климата. Поэтому этот специальный доклад имеет уникальную возможность повлиять на политиков, скажем так, все звезды сошлись. Спасибо. К сожалению, время наше вышло. Впереди большая работа, я хочу поблагодарить всех собравшихся сегодня в этом зале, пожелать вам удачи в работе, потому что касается нас самого главного, что нас всех волнует. Что нас волнует? Здоровье и среда нашего обитания, климат в котором мы существуем. Все вопросы, которые еще не заданы, вы можете в режиме ТЭТ, ТЭТ успеть задать или в рамках работы, соответственно, экспертной группы. Unfortunately, we have to state that we have more than exhausted our time. Thus, let us just conclude saying that there is a lot of work ahead. This is related to things that each and every one of us values the most. One is individual health, and second, the quality of the environment we are all living in. All other questions that have not been asked uh, possibly could be addressed in a, uh, individual mode outside of the conference. Thank you.